Давай. Это Питер, детка. Да-да. Сегодня мы опять бежим в Питере. Шикарная солнечная погода. Вот такое яркое солнце. Нас разделили э, на группы. Я похвастался, что пробежал 8 километров. И мне сказали, окей, переходишь на следующий уровень. Сегодня бежишь по большому кругу. Вот у меня сегодня другая тренировка. Еще мне выдали план тренировок на следующую неделю для подготовки к забегу на десятку на московском марафоне. Так что, сегодняшний день посвящен подготовке к московскому марафону. Беги! Я про тебя уже забыл, что ты сзади где-то бежишь. Забыл! Забыл про свою дочку. Они бегут на маленький круг. Это здесь маленький круг, да? Ну да, мы А мы бежим на большой круг. Ну давай, до встречи! А мы бежим на большой круг. И теперь я могу прибавить, потому что дочка моя не потеряется, а я возьму для себя чуть-чуть комфортный темп. Но первое, догоним последнего, опередим его на один шаг, и не выйдем замыкающими. Фух. Так, ладно, тяжело. Меня часто спрашивают, почему у меня так много футболок, потому что у меня есть секретные помощники. Мы бежим в двух городах, а ботинки клеим в одну карточку и футболки получаем в Москве. Правда? Да. Но сейчас будет очередная переклейка. Сейчас соберем кроссовочки с дочкой, и я поеду в Москву получать новую футболку. Придется, правда, еще недельку побегать. А здесь футболки не дают. А то сейчас что-то какая-то Это самая заминка, да? Он тоже а мы, а... Ну, я думаю, что, наверное, о, можно, бана. в принципе, да Если у кого-то почти о, полная карточка а полная. Так, кому? О. Услышав мою историю о махинациях с футболками Питерские члены бегового клуба Решили сделать меня футболочным послом Вот показываем, что у них есть все 10 этих самых Да, давно уже есть они не могут получить футболки ну, да. и отправлять меня в Москву за футболками. Я обещал, что я эти футболки получу, сниму на видео и в ближайшей оказии привезу их в Питер. Москва, Питер, вечная дружба. Мир, дружба, жвачка. Вот так вот. Ну, я думаю, что 10 ближе. Как это? Письма Ленина пишут, да? Нет. Как же это Турецкому А, турецкому султану писали. Так, отлично. Вот Это у меня. Вылит, соответственно, моей... А, Кленину, да. Пишут письма турецкому султану, а я, типа, ходок, Кленину, поеду а в Москву. Выше размер. А, а, ММ а. тебе, да, надо? Можете тоже этого порошка. Запись. Пошла. Отлично. Ну вот закончилась отличная тренировка в ран-клубе. Сегодня это питерский клуб. Я побегал в дочке, потренировался. И с каким настроением я покидаю эту тренировку. Но с небольшим сожалением, что в следующий раз мне не получится пробежать. Здесь будет э, питерский забег. Э, Пушкин Санкт-Петербург, а я в Москве буду бежать в десятку на московском марафоне. Но я получил записку на салфетке от Андрея план тренировок, и теперь я знаю как мне подготовиться к 10-километровой дистанции и также я получил карточки от Саши и от так, на... вот карточка от Валентины меня отправили подокон на получение футболок в Москве я думаю Москва Питеру не откажет потому что Москва и Питер вечная мир жвачка ну что московский клуб жди Приеду забирать футболки для а, Питера.